Добрый день! Сегодня вот на это оружие, на винтовку Hatsan AT-4410 в тактическом исполнении приехал саунд-модератор. Вот такой он симпатичный у нас, длина его 18 сантиметров. три камеры, сделан из легкого алюминиевого сплава, такой довольно-таки симпатичный. Заказан он был на сайте Diana РВС. Сначала... Было желание изготовить саунд-модератор самому, что-то типа из фотобарабана для оргтехники, но эта затея была отброшена, и за 1800 рублей, включая доставку, был куплен вот такой модератор. Все-таки лучше такие дела доверять профессионалам и брать готовые уже проверенные вещи. Как он устанавливается? Отворачиваем вот такой надульник металлический с конца ствола. Здесь уже имеется резьба. Резьба, соответственно, уже здесь нарезана. Заказан он был специально на эту модель. Там есть резиночка для уплотнения. Она шла уже сразу с винтовкой. Вот такой общий вид мы имеем то есть длина оружия у нас с одного метра увеличилась на 18 сантиметров вот в таком состоянии оно будет помещаться в чехол стандартный метр двадцать если нет желания постоянно откручивать модератор если желание есть такое то сумка метровой ширины вполне подойдет для этого оружия вот так у нас смотрится смотрится довольно гармонично Сейчас мы проведем тест, как изменится звук выстрела у нас из этой винтовки с модератором и без него. Сейчас мы проведем эксперимент, будем стрелять в помещении, в квартире, без пули, правда, холостыми. Вот из этой винтовки Hatsan IT-4410 в тактическом исполнении. Резервуар заполнен по максимуму, 200 атмосфер будет выстрел. Вот без саундмодератора модератора и вместе с ним. Сегодня вот он к нам приехал, и мы сравним разницу в звуке. Сначала стреляем без него. Вот такой на звук довольно звонкий получился соседям, как говорится, привет навинчиваем sound-модератор он у нас трехкамерный куплен на сайте DIANA.RWS стреляем с ним разница ощутимая, то есть мы фактически слышим только Работу механизма спускового и такой небольшой пук. То есть на уши абсолютно никакого давления. Поэтому рекомендация. Саунд-модератор на это оружие вещь обязательная, если вы не хотите привлекать стрельбой к себе внимание. Вот на этом все. Спасибо.